Здравствуйте! С вами несколько минут корейского. Пора уже, наверное, нам здороваться по-корейски. Аньоха щемняка, аньоха сайо или аньон. То есть это у нас будет приветствие. Несколько форм вежливости, стилей речи вежливой, самый вежливый, просто вежливый и простой стиль. Анха Щемника. Приветствие. Самое вежливое. Анха Сео. И Анм. Простое. Ан. Привет. Ну, здравствуй, привет. Наверное, наверное, вот так. И что я хочу? Я хочу потренироваться по еще раз по звукам гласное согласным По буквам, по звукам. Послушать и ä, попробовать повторить. К. Н. Т. Р. М. С. К. Т. К с, а, я, о, я, у, и, е, э, е, в, Попробуем. Попробуем. К. Н. Н. Т. М. П. С. К. Т. П. П. А. А. А. А. Hey. Вот на этом у нас такая <coughs> образовательная часть заканчивается выпуска, и мы начинаем смотреть и слушать на Ютубе, в общем-то, довольно много, а потом я еще по приложениям немножко расскажу. Вот, допустим, послушаем, посмотрим, что здесь можно сделать. 네, 에지토익의 모의고사 세 세트 중에서 RC 강의를 맡으려고 하는데요. 자, RC 문제를 본격적으로 푸시기 전에 신토익은 과연 어떻게 변화가 있었으며 그 신토익이 그 동안 어떤 식으로 출제가 되었는가 좀 꼼꼼하게 분석해 드리고자 합니다. 자, 그래서 일단 본격적으로 문제를 푸시기 전에 과연 신토익은 무엇이고 또 어떻게 바뀌었으며 그동안 문제가 어떻게 출제되었나 같이 한번 살펴보시죠. 네, 여러분 RC는요, Part 5, 6 그리고 7으로 구성이 되어 있습니다. 자, 그럼 먼저 Part 5를 분석해 드리도록 하겠습니다. Вот, это можно что я хотел сделать. Это можно на любом канале корейском, да, поставить такие субтитры побольше и даже помедленнее сделать скорость там есть управление скоростью субти... ну, вернее, записи да и субтитры будут воспроизводиться медленнее но я хочу именно что понять понять а это по... поработать над переводом что это значит взяли эти субтитры взяли эти субтитры каким-то образом Каким-то образом то, что мы. Ну, это вот тоже ссылку я давал. Я подписан здесь на этот канал Air Class. Там сайт такой есть. Можно на нем зарегистрироваться. Ну, в принципе, можно смотреть здесь. Здесь достаточно много видео. Но я хотел именно понять, каким образом, вот эти субтитры, которые у нас выводятся, Каким образом их э, можно, ну, наверное, только, да, так как их не скопировать, э, наверное, только останавливать, переписывать, переписывать и э, уже пытаться в Гугле, да, или в другом переводчике э, пытаться уже какие-то какие слова переводить, чтобы понять общий смысл. И э, также минуты две, может быть, ну, для кого, для кого как... Какие интересные темы, да, выбирать для себя из корейского языка и слушать. Я думаю, что канал, канал от этого будет только польза. Да, 17 тысяч, вот видите, тут ни одного комментария нету. Просмотров нету. Здесь три новых видео вышло, в этом сегодня вот мне пришло уведомление. И вот еще я хотел здесь показать кое-что это... Видео называется... Ну, здесь немножко перепутано, как вы видите, здесь э, с этими тестами у меня видео. И здесь бывают всякие смешные совпадения, вернее смешные несовпадения, например. Все что угодно, да, тут может быть. Все, что угодно может быть, даже вот комментарий. Видите, этот комментарий оставлял, конечно, не я, но здесь вот перепутано все. Здесь перевод этого, этих комментариев идет. Тоже вы видите, что всякое тут бывает. В общем, перепутываются сами комментарии и из одного видео и из другого. Получается очень весело, но тем не менее, вот послушать, допустим, из серии. Но это немножко про, по-моему, то, то ли протестантскую, то ли католическую религию. Там показаны кадры. Но послушаем, что там с субтитрами у нас. Хотя, наверное, сделаем немножко поменьше. 사용되기 시작했다 또한 섬세한 손가락과 큰 두뇌로 자랑스럽게 깎은 날카로운 돌을 손에 쥐고 있다고 한들 온몸이 무기인 사자라도 만난다면 목숨을 부재하기 힘들었을 것이다 또한 인간의 야생 적응력도 다른 동물에 비해 나은 것이 없다 예를 들어 침팬지 한 마리와 인간 한 명을 야생에 풀어두고 생존 게임을 하라고 한다면 둘중 어느 쪽이 먼저 시체로 발견될까 동물의 세계에서 인간 개개인의 능력은 당황스러울 정도로 나약하다 그렇다면 인간은 어떻게 세상을 지배하는 존재로 Проходим на 역사학자 유발 하라리는 그의 베스트셀러 사스펜스에서 그 비밀이 바로 이 조형물에 있다고 말한다. 이 조형물은 3만 2천 년 전에 만들어진 사자 인간이라는 조각품으로 1939년 독일의 동굴에서 발견되었다. 이 조각품의 몸통 부분은 인간의 몸으로 되어 있지만 머리는 사자의 머리를 하고 있는 것이 특징이다. 언뜻 보면 평범해 보일 수 있는 이 조각품은 인류의 엄청난 비밀을 담고 있다. 이 조각에 숨겨진 호모 사피엔스의 비밀은 바로 호모 사피엔스가 동물의 역사상 최초로 보이지 않는 환상의 존재를 상상하기 시작했다는 것이다. 이 보이지 않는 존재를 믿는 능력이 인류를 세상의 지배자로 만든다. 이게 무슨 말인가? 호모 사피엔스 개개인의 신체적 능력은 정말 보잘 것 없다. 그러나 특유의 사회성으로 호모 사피엔스들은 서로 힘을 모아 소규모 공동체를 이루어 서로 돕고 살아왔다. 누군가 딸기를 채취하다가 저 멀리 어슬렁거리는 사자 무리를 발견하면 그는 재빨리 동료들에게 달려가 저기 산 너머에 사자가 있으니 가면 안돼라는 메시지를 전달했을 것이다. 그 메시지를 들은 호모 사피엔스들은 직접 보지는 않았지만 산 너머에 사자가 있다는 것을 상상하기 시작했고 그렇게 호모 사피엔스는 보이지 않는 것도 믿을 수 있게 해주는 인지적 진화 과정을 거쳤을 것이다. 보이지 않는 것을 믿는 이 능력이 그토록 중요한 이유는 바로 이 능력이 곳 가상의 신을 만들어내기 때문이다. 지금과 같이 의학적 지식이 없었던 시절, 버섯을 먹고 갑작스럽게 죽는 동료나 엄마의 배 속에서 나오는 기형아, 가뭄이나 홍수 등 도저히 이해할 수 없었던 미스터리한 일들은 모두 보이지 않는 곳에서 자연을 통제하는 환상의 존재, 즉신 때문이라는 믿음을 갖게 되었는데, 이 신이라는 존재가 혈연으로만 맺어져 있었던 사피엔스들의 소규모 공동체를 피한 방울 섞이지 않은 수많은 사피엔스 를한대 먹는 유래 없는 대규모 공동체로 변화시키게 된다. 호모 사피엔스는 사회적 동물이지만 신이 출현하기 전 그들이 이루고 살아가는 사회 규모는 한계가 있었다. 그들의 공동체는 혈연으로 맺어진 친가족으로 국한되어 있었고 자신의 피가 섞이지 않은 다른 부족의 호모 사피엔스들은 모두 경쟁 상대이자 적이었는데 신의 출현 이후 모든 것이 바뀌어 버린 것이다. 자기 자신이 초자연적인 신을 믿고 다른 부족의 인간들도 똑같이 그 신을 믿는다면 공통의 신 아래 서로 협력할 수 있는 연대감이 생기는 것이다. 그렇게. 가족으로만 이루어진 소규모의 집단을 이루고 살아가던 사피엔스들은 유례없이 강력한 대규모의 집단으로 발전해 나갔다. 이 논리는 현대인들에게도 똑같이 적용된다. 천주교 신자는 처음 보는 사람을 만나더라도 그 사람이 같은 천주교 신자라는 것을 알게 되면 그 사람에게 더 신뢰감과 친근감을 느낀다고 한다. 이것은 개신교 신자나 이슬람 신자 등 다른 모든 종교에도 동일하게 적용되는 현상이다. 이 이론은 인지 과학자이자 종교학자인 아라 노렌 자얀의 저서 거대한 신에 나오는 이론과도 일맥상통한다. 그의 책에 나오는 내용은 이렇다. 현대에는 수많은 다양한 종교가 존재하지만 그들의 교리에는 공통점이 있다. 나쁜 짓을 하면 벌을 받고 착한 짓을 하면 상을 받는다는 권선징악의 메시지를 담고 있다는 것이다. 그런데 역사적으로 존재했던 종교의 신들이 다 이렇게 도덕선생님의 역할을 한 것은 아니다. 초기의 종교들은 대부분 비를 내려주거나 맹수에게 물려 죽지 않도록 기원해주는 종교들이었다. 그런데 이 중에서 도덕적인 감시자의 역할까지 하는 신을 앞세운 종교들 만이 거대하게 번성하고 살아남을 수 있었던 것이다. 어떤 종교 의 전지전능한 신이 호모 사피엔스 개개인의 행실을 항상 감시하고 있다고 가정해 보자. 서로가 서로를 아는 사이가 아닐지라도 같은 신을 믿는다면 저 사람이 나를 속이지는 않겠구나라는 믿음으로 같이 협력할 수 있는 기회를 갖게 되고 따라서 모르는 남일지라도 함께 공동체를 이루는 것이 가능해졌다. 그래서 우리가 현재 관찰할 수 있는 거대 종교들은 모두 하나같이 인간에게 도덕적인 행실을 권유하고 비도덕적인 행위는 처벌하는 관선진앙의 종교들인 것이다. 성경 잠언 19장 9절 거짓 증언은 벌을 면치 못할 것이요 거짓말을 하는 자는 망할 것이니라. 코란 더 노블 코란 3장 61절 거짓말을 하는 자에게 신의 저주가 있기를 이렇게 형성된 신뢰감으로 수백 수천 명이 같이 협동할 수 있게 된 호모사피엔스들은 기껏해야 30마리가 공동체를 이루고 사는 사자들이나 100여 마리가 공동체를 이루고 사는 침팬즈들까지 손쉽게 제압할 수 있게 되었다. 그러니 지금의 우리를 있게 한 것은 인간의 유전적 진화라고 하기보다 문화적 진화, 즉 신의 탄생으로 비롯되었다고 할수 있다. 침팬즈와 호모사피엔스 외에도 많은 영장류... 유... <웃음> Да, ну это что касается звучания корейской речи, да, и перевод, конечно, это все это автоматически. Но вот субтитры, субтитры здесь, я думаю, вот эти как раз-таки эти не автоматические. Здесь можно опять переключить на корейский, посмотреть, вообще будут ли они совпадать. Кстати говоря, настройки. Да, и мы переводим субтитры опять. Корейские созданы автоматически. Так у нас ну-ка. Ну вот, допустим, да, мы тут... Ну, здесь уже немножко нам переводят. Это, наверное, Google переводит. Так... Чемпейтинын, да, мы сравним, что тут у нас. Сэймульхак, Сэймульхак. Как ГРО, так, ЧВД. Ну, в принципе, в принципе, наверное, это более-менее совпадает. Вот, таким образом можно переводить, потому что, конечно... Нет, переводить сейчас я еще не могу, но некоторые слова, да, чтобы понимать. Но общий смысл-то понятен, даже по автоматическому переводу э, понятно, что про религию, да, религиозный ученый э, какой-то. Ну, может быть, там, конечно, в машинном переводе вы видели какие-то и ошибки были, это неизвестно. Потому что э, даже речь, даже если без перевода речь, да, автомати -э, автоматические субтитры все знают, что они... Слова вообще не те выдают, которые есть. Да, смешные бывают порой а, ошибки. Вот, а и напоследок я хотел рассказать а, и про приложение. Да, я сегодня просто в телефон. Я не знаю, кто будет смотреть мои эти выпуски, кто и когда будет смотреть. Может быть, будут люди смотреть, которые не пользуются мобильным, Но в основном молодежи, сейчас у всех мобильные. Им проще. И там, конечно... Огромная масса приложений, в том числе и для запоминания слов, алфавита. Но я не буду их ни, никакие из них рекомендовать. Я скачал 4, 4 приложения. Два из них мне более менее понравились. Там, по-моему, во всех во всех, по-моему, реклама есть. Поэтому я их не рекомендую. Два из них мне более менее понравились. Я учил слова там, потом в игровой форме сам себя проверял. Ну, там типа тестов, как бы, если выучить их сначала, потом можно проверять. Ну, а еще там есть функция, которую, которая уже платная, то есть ее там покупать надо. И также два других приложения, Алфавит, потом еще приложение 2000 слов, но, честно говоря, оно мне не очень понравилось, потому что там и озвучивание не очень хорошее, и не очень хороший, э, сам, честно говоря, перевод неполный там. Вот, поэтому... Ну, возможно, есть сейчас и другие какие-то приложения. Вот. А эти выпуски, наверное, бу будут смотреть и будет полезны тем, кто где-нибудь в городах, где нет такого такого широкомасштабного, да, и курсов корейского может быть и нет, и в таких маленьких городах или человек по возрасту уже, который не особо мобильным пользуется, но ну, может захочет освоить корейский язык. В принципе, мало ли, никто никогда не знает, в каком возрасте, что человеку захочется. А, мало ли, по каким причинам он решит вдруг. Поэтому, да, вот я сам учу, и а, уже я скажу, да, что, конечно, если бы я это все в более молодом возрасте начинал, а, в молодом возрасте быстрее усваивается. Конечно, кто-то приходит, и кому-то трудно, но сейчас в основном молодежь чем быстро учит, на первый, первый второй год а сдают уже экзамен, может, даже международный экзамен. Вот, но это все, это все, так скажем. Это английский, да, я тут пытаюсь повторять. А вот хотел я посмотреть. Есть такое приложение, как Талк называется. Молодежь тоже знает. И дело в том, что я установил это приложение, но установил я его на корейском. И теперь я не могу разобраться, как в него войти. Вот, и что я буду делать? Вот, а, с бинга тут пропал ввод. А, в бинге не было ввода. Да, поэтому, наверное, я все таки вернусь к Google-переводчику. Потому что там есть... Печатать я печатаю еще не очень быстро, хотя тоже надо осваивать. Вернусь к Google Переводчику, в Google переводчики такая функция есть, вот она такая, карандаш, тут есть и клавиатура, в принципе, где-то тут была. Ну вот, что я хочу сделать, вот я открываю, и вот это вот э, какао, э, что-то там, что мне надо ввести. Что мне надо тут, что от меня требует Потому что я его установил полностью Корейский, то есть мне тут я язык Поменять не могу, надо э, Русскую, то есть эту версию убирать И русскую скачивать Что они от меня хотят и По-моему Так, электронная почта Ну вот, видите как email ну то есть И-ми-иль -и -и Email. электронная почта тонин, э, а или наверное тонин чонхва, чонхва или телефон, электронная почта или телефон. То есть вот это у нас будет слово или, ну вот видите, как мы уже мы уже почти что переводим скорейшку. Но это я не буду писать, это точно я знаю, что тёнхва это телефон. Это понятно, электронная почта или телефон. Ну хорошо, напишем. Напишем. Напишем. А я не боюсь в открытой давать, и никакого спама я не боюсь. Я там и, и не бываю на этих почтах, поэтому мне все равно что-то дошлют. Да, только единственное, что у меня какая-то странная проблема. Я с этой почты зарегистрировался на сайте Институт Короля Сиджона. Короче, Джон, как мы знаем, да, дал указание составить, изобрести алфавит. и поэтому, поэтому я связался, конечно, с этим сайтом, с институтом. И там я должен подтвердить. И мне пришло оттуда письмо, и там должна быть какая-то информация должна быть. Но там пустая, то есть картинка не просматривается, информации этой нет. Вот, Поэтому мне очень интересно, как же мне там зарегистрироваться. Так, и что нам ввести? Вот это вот, наверное, пароль, да? Э, пи, э, так, пон хо да? Пимиль Пон-хо. Сейчас попробуем, что это. Да, если пароль, конечно, я не помню, как всегда, э, и если я его не помню, то куда же он мне придет? Пимиль что там дальше? это? Punkhom. Ну, видите, тут как криво не пиши, он все равно все опознает. Или, э, так, пароль. Ну, это понятно, что или, по, или, не пароль по электронной почте, а электронная почта или пароль. Вот, ему знали таким образом важные, важные слова, особенно для корейского интернета. Да, это и имейл, так сказать, да. А пи, э, пи миль панхо это пароль. пи миль это пароль. Э, ну, телефон это у нас, как там было, тё, тёнкуа, по-моему. Ну, это понятно, что телефон был. А вот это что еще нам надо написать? Рогиин. А, ну это логин. Логин. Потому что это не R, конечно, это Риль, а Риль она читается. Ро. Ро, она может и как ло читаться, вообще-то, если честно. Логи-ин. Многие слова, конечно, там пришли. Как и у нас, собственно говоря, логин, да, тоже логин. Логин это у нас и есть логин. Вход, да, хорошо. Пароль, а если я не помню, что делать? Ну, допустим, что тогда? Я никогда их не помню, да. Тогда что? Ну, это мы поняли, что... Ваш, да, Чусыо, пожалуйста, что они от нас требуют. Ну, это ладно, это в следующем выпуске мы разберемся. Да, может быть, я сам как-нибудь туда зайду и вам тоже расскажу. Самое главное, что... Вспомнить пароль, а остальное все будет хорошо. Вот, всем спасибо, всем удачи, до новых встреч.